Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисерк! Всем привет! Сегодня мы играем в Нептунию! Да, которая арена FPS. Вот, у нас арена Славой. Я не вижу тут Эфисерка, где он? Я бегаю. А где ты бегаешь? Я вот тут жду тебя, стою. Так... А тебя все нет и нет. Давай выходи уже. Не. -е -е. Кстати, у нас достаточно большая арена получилась. Угу. Я вижу тебя. Тут даже он. название огромное. Беги, Форест. В смысле беги? Ты где? Я наблюдаю за тобой. Ага. Понял. Ты себя спалил. Так, ладно. Хорошо, бежим. К офисергу. Может, конечно, не совсем к сэргу. Сначала заглянем за броней. Ты, ты где? Ты где такой дикий-то? Так. И куда ты свалился? <связь> ох ох да иди ты сюда господи как я мимо гречки ты пролетел ну, вот взял Здрасте, и пролетел жизнь. мимо так ну а я пока пойду пополнять Ого. боезапасы все свои новая пушечка нашлась а опа оп, оп. так у, -у, У, вот это классная штучка. Осталось найти тебя. Ах ты шьё. Есть. И э -э -э -э, надо было за ХП сходить, а я не успел ее взять. Ладно. Так. Ладно, ладно. Бронь. Спасибо. Так. Ага. Вижу. Так, тут у нас еще бронь есть. Отлично. Еще надо больше брони. Нужно больше золота. Так, ну я забрал с собой. Это что за ничего тут? Как там меня слышно, нет? Слышно, слышно. Привет. Не -а. я тебе попадаю хоть есть чуть-чуть. Ты же у нас с тяжелой броней, да? Я не знаю, уже наверное нет. Да блин, э -э -э. я-то хоть попадаю. Ох ты ж ёлки-палки! Упал, кажись. Да блин, почему-то не всегда все берется, вот это меня не устраивает. Ну не устраивает, так не устраивает. Так. А меня не устраивает, что ты у нас в лидерах. Надо бы как-то это исправить. По тебе что-нибудь прилетело, нет? Нет. -а. Хм. Ой, что так больно-то? А, заслужил. Ух, да. Я... До свидания. Не было 4 Отлично. Хиппи. Отлично. Ч-что-то я не могу найти эту супер пешку ракетницу. Где она у нас может быть? Так, а я, пожалуй, тут. Ты тут что ли? Уже. ах ты елки зеленый нет не уходи от меня ой да уходи ты от меня ты здесь чужой чужой о ах ты ж, сколько у тебя там оставалось 4 хп у меня 8 просто было прям брони оставалось чуть-чуть Пришел меня добивать. Да что ж такое-то? Это бойня. Это не бойня, это вообще какой-то кошмар. Где ты ее находишь, я не понимаю. Я не знаю. Да, да, да. Ладно, ладно, сейчас я ее поищу уже. О, ракетница. А че она не берется, как всегда. Но она тебе не нужна просто. Забудь о ней. Чему не нужна нужна да зачем я хочу быть лидером на арене давай давай давай лидируй лидер хм. не пирка все все за максимум надо Ура! побольше брони взять так а где патроны то не нее? Этого я не могу понять О, я тебя вижу а прыгунчик. Ну, видишь меня и видишь Хорошо Теперь давай спускайся Блин, я не вижу патронов Где их можно Найти Так, все Замаксил себе все Теперь надо найти ФСРГ так. А я хочу найти патроны но их чет то нету. То да где же ты носишься ты я не пойму. На крыше дома своего. Так, ладно, гранатомет я нашел. Где ты там? Ну такой ходи, встретимся. На центр базы выходи. Вон. Ага, ага. Так прям ты попал. Ах ты опять этой хренью. Да ты что ж ты такой? Че? Есть. До свидания. 72 брони осталось. Шо за да. нафиг? Зато я тебе могу теперь сообщить очень прискорбную новость. А, я задавал. теперь не буду искать эту пушку. А я не знаю, где она была, я так и не понял. Я тоже не понял, где ты ее нашел. типа Я по всем этажам пробегал, нифига не нашел. Вот серьезно тебе говорю. Не всегда юзается. Потому что вот эту снайперку, дробаши, везде я все вижу. Ах ты. Ты иди ты, ты сюда. О, отлично. Все э идет своим э чередом, и читерская пушка возвращается. Так, во, большая броня, отлично. Ах ты, вон ты где. Ну да. Тебя не с... жду. Не всегда эта броня что-то дает прям такое супер-пуперское. Ну так, я, кажется... пожалуй, от тебя отойду немного. Зачем? Да так. По приколу. Сейчас приду, не волнуйся. Хм. Ты за патронами шоль? ага, ой, я кстати нашел, где она была. Как я мимо нее несколько раз прошел и не взял, это вот кардинально непонятно. О, я тоже, кажется я нашел. Она вообще мелкая какая-то, незаметная. Походу по этому. Вообще-то нет, ты не ее нашел. Как не? А не ее. А как так, она заспавнилась так рано к тебе? Чё? И все, все, да. Пятый фраг я сделал, учитывая, что ты четыре раза чуть меня не ушатал. Но вот все-таки я выиграл. Но если вы хотите еще битв, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на видео, оставляйте свои комментарии. А с вами сегодня был Дел и... Эй, Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока! Лучи Хуанга. Тихо. Хорошо.